Доброго времени суток, дамы и господа, с вами при Сегодня, 7 февраля 2022 года, стартанула любовная лихорадка. Продлится она ровно две недели, и в этот период можно ходить на королевскую химическую кампанию, попытаться получить ракету, но, само собой, быть может, у вас нет каких-то наград за знаки любви, вам хочется их подфармить, и, само собой, для этого нужны чудесные обереги. И, возможно, вы не знаете, где нафармить эти чудесные обереги, чудесные браслеты обереги. Сегодня в этом видео покажу замечательное место, где мобы просто идут и идут волнами. В целом мы это уже видим. Посмотрим, сколько выформим оберегов. И, конечно же, посмотрим, за сколько мы это выформим. Первую примерно такую метку сделаю на 40 чудесных оберегах, потому что 40 чудесных оберегов — это 4 браслета. И 4 браслета нужны нам каждый день для того, чтобы их сдавать и получать 20 знаков любви в 4 наших основных городках. А давайте следующую метку сделаем на 100 чудесных оберегах. Много особо фармить не имею желания, чисто для видосика профармлю 100 оберегов. Думаю, можно начать. Местечко у нас находится на координатах 62, 46 Покажу на карте. Вот оно. И перед тем, как начать фарм, нам нужно не забыть взять набор, собирать для чудесных оберегов. Приходим в основной городок, говорим с мопцом. Который посвящен любовной лихорадке. И он выдает нам этот набор. В целом, все легко. После этого убиваем мопчиков и получаем чудесные обереги. Начинаем. 40 оберегов уже получено, но не стоит забывать о том, что в тот момент, когда я начал этот фарм, у меня лежало их уже 7 штучек в сумке. Но в целом окей, 40 выфармили, едем дальше. Что я могу сказать, 100 штучек готово, но 7 штук-то было в самом начале, поэтому, наверное, давайте до 107 штучек, чтобы эксперимент был просто идеальным. Я немножко переформил, да, 113. Окей, я думаю, это стоп. Собственно, сколько времени прошло с момента начала записи видосика? 13 минут. Сколько минут шло вступление, вы уже увидите после обработки. Я же не помню, сколько шло вступление на ну, минуту, наверное, 3, да, в Окей. Ну, так-то в целом неплохо довольно-таки место, что меня радует, оно довольно-таки стабильное и довольно-таки хорошее. Я его еще в прошлом году рассматривал на видосике, но, само собой... Кто-то помнит эту информацию, кто-то не особо помнит, кто-то, например, только сейчас начал играть. Поэтому, само собой, этот видосик нужно было обновить и нужно было записать все по-новой. Не стоит забывать о том, что произошел еще и рост эквипа. Фарм стал быстрее. Чем быстрее мы убиваем мобов, тем быстрее лезут мобы. Механика такова. Таков вот результат. Судите сами, хорошее место, не очень. Я же назову его просто стабильным и приятным для фарма. У мобов мало хп, мобы умирают быстро. Это круто, что еще нужно для хорошей точки фарма. Ничего в целом. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.